добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к такеру карлсону раньше до того как либералы приняли авторитаризм они много говорили о правах. Вы правы, мое право. Все было правильно. Право на здравоохранение, права Миранды. Вы можете спорить о том, являются ли это правами или нет. Но если вы говорите о правах, то в какой-то момент вам захочется определить самое основное право человека из всех. Что это такое? Конечно, это право на самооборону. Это важнейшее право, от которого зависят все остальные права. Если вы не можете защитить себя, вы не можете защитить свою семью и свою собственность, у вас вообще нет никаких прав. Вы раб по определению. Возможно, вам интересно, как обстоит дело с правом на самооборону в нашей стране в этот момент ползучего авторитаризма. Мы могли бы прочитать какую-нибудь длинную лекцию, но вместо этого как насчет нескольких примеров. Рассмотрим две перестрелки, которые произошли на заправочных станциях в прошлом году в Соединенных Штатах. Первая стрельба произошла около двух часов дня 6 октября в штате Миссури. 23-летний преступник по имени Джейван Тейлор у которого было большое уголовное прошлое, например судимости за вооруженное ограбление. Начал угрожать женщине-клерку, по-видимому потому, что на заправке не было сигар того сорта, который он хотел. Именно тогда дежурный пожарный по имени Энтони Санти, который находился внутри, решил вмешаться. Он сказал Джейвону Тейлору покинуть магазин. В ответ на это Тейлор начал угрожать ему, а затем побежал к своему внедорожнику снаружи. Он последовал за ним наружу, потому что подозревал, что Джейвон Тейлор достанет пистолет из машины, и это именно то, что он сделал. Тейлор вытащил незаконный пистолет с удлиненным магазином из своего внедорожника. Сантия, не желая быть застреленным, зажал Тейлора в затылок. И именно тогда Джейвен Тейлор передал пистолет своей девушке, а его девушка выстрелила безоружному пожарному в спину убив его это была казнь это не так уж и близко видеозапись есть в интернете мы не собираемся показывать ее вам потому что это ужасно но если у вас есть какие-то сомнения вы можете посмотреть ее так что нет никаких споров о том что здесь произошло и все же местный прокурор по вопросам социальной справедливости джин питерс бейкер отказалась выдвигать обвинения против человека убившего пожарного теперь скажите почему возможно здесь была политическая составляющая и мы знаем это потому что в интернете активно. Бал немедленно отпраздновали убийство на расовой почве. Джейвен Тейлор был чернокожим, Энтони Санти был белым. Для них этого было достаточно. Они рады, что он мертв. Теперь рассмотрим стрельбу на второй заправке. Это произошло незадолго до полуночи менее месяца назад в Остине, штат Техас. Вооруженный человек с большим криминальным прошлым по имени Маркиз Демпс вошел в полицейский участок Шелл и применил насилие. Вот репортаж с местной станции Fox с описанием того, что произошло дальше. Клиенты, которые часто посещают семейную заправочную станцию shell Наист МЛК, в не могут сказать достаточно хороших вещей о 25-летнем сотруднике называемые. Они ошеломлены, узнав, что на ЗУ предъявлено обвинение в убийстве первой степени после того, как полиция заявила, что он застрелил 42-летнего маркиза Демпса возле магазина поздно вечером в субботу. Согласно судебным документам, Демпс вошел в магазин и вызвал словесную перепалку, которая переросла в физическую. «Внутри магазина произошла какая-то стычка, и с этого все началось». Демпс размахивал ножом перед рабочими, поэтому я схватил пистолет и велел ему уходить. Вместо этого Демпс начал громить магазин. Отец нас показывает нам поврежденные товары и витрины. Автомат для кредитных карт вырван из прилавка. Когда Демпс уходил, он последовал за ним на парковку и несколько раз выстрелил в него через окно его машины. Итак, парень с криминальным прошлым и ножом в руке начинает громить ваш магазин, а затем выбегает на улицу к своей машине. Видите ли, нас позже сказал полиции, что застрелил маркиза Демпса, потому что опасался за свою жизнь. Он думал, что парень достанет пистолет, вернется и убьет его. Это, конечно, обоснованное опасение. Убийство Энтони Санти демонстрирует, что это так. Но в данном случае финансируемый Соросом политический активист по борьбе с полицией по имени Хасе Гарса выдвигает обвинение против клерка. Он хочет видеть человека, которого широко уважают в его общине и который действительно вносит свой вклад в развитие нашего общества, как вы только что слышали. Он пытается отправить этого человека в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Но эти два случая вместе взятые, рассматривайте их в тандеме. В чем смысл? Смысл в том, что если жестокий преступник начнет терроризировать людей в вашем магазине, разоряя ваш магазин на части, на который вы полагаетесь в качестве источника средств к существованию, вы ничего не сможете поделать. Если он вернется к своей машине, чтобы достать пистолет, вы должны позволить этому случиться. Так что получите пулю или отправите в тюрьму на всю оставшуюся жизнь это ваш выбор который конечно на самом деле вовсе не выбор и это не единичные случаи которые мы выбрали чтобы высказать какую-то политическую точку зрения это происходит повсюду мы видели как это случилось с хосе альбой прошлым летом в нью-йорке он продавец винного магазина которого прокурора отправили на райкерс айленд по обвинению в убийстве потому что он сопротивлялся когда головорез еще один осужденный преступник напал на него со своей девушкой в магазине теперь это обвинение было в конечном счете снято после того как общественность взбесилась потому что это было так несправедливо но Альба уехал из этой страны в Доминиканскую республику, потому что он видел, к чему идут дела. Самооборона, краеугольный камень всех свобод, без которого вы не можете быть свободны, принадлежит вам. Самооборона становится незаконной, по сути, во многих местах. И не только в очень либеральных местах, таких как Нью-Йорк, даже в Штатах с одними из самых строгих законов о самообороне. Аризона, например, позволяет жителям стрелять в нарушителей границы своей собственности. Так вот, 73-летний Джордж Аллен Келли жил прямо на границе. Теперь вы, возможно, слышали, что Джо Байден открыл границу для миллионов и миллионов людей из других стран, личности которых мы не знаем, чтобы просто войти. Так что если вы живете на границе, это полностью изменило вашу жизнь и напугало вас. Итак, Джордж Аллен Келли был одним из тех людей, которые живут на границе. Он видит это воочию. Сегодня вечером он находится в тюрьме тюрьме по обвинению в убийстве первой степени, потому что он застрелил нелегала, вторгшегося на его ранчо в Кена Спрингс. Это менее чем в двух милях от границы. Это произошло 30 января, буквально на днях. Сейчас мы не знаем подробности стычки между человеком, находящимся в тюрьме, и человеком, которого он убил. Но у человека, находящегося в тюрьме, нет записей об убийстве кого-либо еще. Он не осужденный преступник. У него нет истории насилия. Человек, которого он убил, был нелегальным мигрантом Габриэлем, и его несколько раз депортировали из Соединенных Штатов, но впускали обратно. Мы не нападаем на него, просто отмечаем. Это правда. Так что Джордж Аллен Келли, по-видимому, почувствовал угрозу и застрелил этого нелегального мигранта, но прокуроры не дали ему воспользоваться этим. Они немедленно предъявили ему обвинение в убийстве первой степени. Так вот он где, Джордж Аллен Келли. Это тот парень, который, по мнению властей Аризоны, представляет опасность для общественной безопасности и должен провести ассортимент своей жизни в тюрьме он кажется вам опасным я заметил когда входил ваша честь моя жена присутствует в суде могу ли я попросить ее записаться на аудиовизуальную конференцию а я не смог поговорить ни с ней ни с кем-либо еще это то что должно быть обсуждено с администрацией следственного изолятора внизу так что этот разговор должен быть проведен с ними сэр хорошо так что если ваша жена хочет пообщаться с вами она может обратиться в офис шерифа и они могут пойти дальше и принять надлежащие меры которые им необходимы я ценю то что вы дали это указание это пожилой мужчина, который едва может ходить, который никогда не был осужден за насильственные преступления. И с ним обращаются как с ребенком каким-то бестелесным голосом какого-то фашиста. Это то, что вы только что видели. Теперь судью по этому делу зовут Эмилия Веласкис. Кто такой Эмилия Веласкис? Он судья. У него даже нет юридического образования. Он не юрист, и все же он судья. Он избранный политик. И он разрешает судебное преследование американского гражданина, который осуществляет свои права в соответствии с законодательством Аризоны и своим самым основным правом человека, которое заключается в том, что если кто-то заходит на вашу собственность и вы чувствуете угрозу, у вас есть право защитить себя силой. Точка. Но Веласкис не признает этого права. И поэтому он установил залог за этого пожилого мужчину, жена которого живет одна в их доме прямо у границы, в миллион долларов. Так что новости об этом случае, очевидно, облетели Аризону, и люди были справедливо возмущены тем, что делают с этим человеком. Поэтому люди пытались собрать деньги, чтобы внести залог на Гафандмы. Но Гафандма этого не допустит. Этот пожилой мужчина гниет в тюрьме, в то время как его жена живет одна на границе, которую демократическая партия держит открытой. Вы не можете собрать деньги для его освобождения под залог. Они закрываются, идите финансируйте меня, прекратите усилия по сбору залога для этого парня. Теперь, конечно, вы можете собрать деньги для Балм, поскольку они сжигают нашу страну дотла, чтобы убедиться, что Дональд Трамп не будет переизбран. Но вам не разрешается собирать деньги для людей, содержащихся под залогом в миллион долларов и обвинения в убийстве первой степени за защиту собственной собственности вдоль открытой границы. Настоящее безумие и опасность для всех нас. Даже в Техасе, который в некоторых местах все еще является свободным штатом, самооборона постепенно становится незаконной. Несколько недель назад бандит зашел в магазин так, с чем-то похожим на пистолет, напугал до смерти всех, кто был внутри и украл их деньги. Он направил этот пистолет, оказавшийся поддельным, на нескольких покупателей. Как бы вы себя чувствовали, если бы оказались там в ресторане, и какой-нибудь сумасшедший с пистолетом начал тыкать стволом людям в лица и красть их деньги. Один храбрый человек встал и устранил угрозу. Вот оно. Мужчина в маске и перчатках внутри такерии 30 в четверг вечером, направляя на клиентов что-то похожее на пистолет и требуя денег. Поскольку некоторые прячут и бросают наличные, этот человек начинает действовать как раз в тот момент, когда грабитель направляется к двери, все еще с пистолетом наготове. Подобрал деньги, развернулся и ушел, и именно тогда клиент встал и выстрелил в него. Стрелок разозлился, поняв, что пистолет грабителя пластиковый. Возвращаю украденные деньги клиентам, делаю глоток своего напитка и ухожу до прибытия полиции так что это было бы интересно, и мы должны сделать это, показать это видео для всей страны. И давайте проведем национальный референдум о том, что должно произойти с человеком, который застрелил вооруженного грабителя. Вы обедаете со своей семьей в ресторане, входит какой-то сумасшедший в маске, сует вам в лицо пистолет, который вы считаете пистолетом и крадет ваши деньги. И кто-то встает и стреляет в него в ответ. Какой процент американцев считает, что этот парень должен отправиться в тюрьму? Наверное, около нуля. Но полиция Хьюстона вместе с окружным прокурором округа ставит этого человека перед большим жюри присяжных, чтобы отправить его в тюрьму. Они говорят, что он стрелял в преступника слишком много раз. Хорошо. Нетрудно понять, почему люди стараются подавить жестоких головорезов. Если они этого не сделают, то выйдут из тюрьмы и начнут терроризировать все больше людей. Это происходит повсюду. Это только что произошло в Миссисипи в сентябре. Миссисипи – штат, контролируемый республиканцами, но политики в Миссисипи начали выпускать преступников условно-досрочно, и это касается человека по имени Крис Коупленд, которому 26 лет. У него было несколько судимостей за кражу со взломом и угон автомобилей. Коупленд, находясь на испытательном сроке, казнил клерка внутри шеврона после того, как грабил его. Он заставил этого клерка, человека по имени Пармвирсингх, сесть, а затем выстрелил ему в затылок. Эти кадры ужасные, но они настоящие. Отвернитесь, если не хотите этого видеть. Вот они. Только что казнили его, чтобы политики могли чувствовать себя хорошими и добродетельными людьми, дав преступникам второй шанс. Кстати, преступники действительно заслуживают второго шанса. Не все сидящие в тюрьме заслуживают того, чтобы быть там. Но когда вы отпускаете людей оптом и не следите за ними, просто ожидайте лучшего, вы впустите психопатов, таких как Крис Коупленд, в население в целом. И они будут казнить продавцов магазинов, которые являются последними людьми, которые заслуживают казни. Они работают примерно за 8 баксов в час, чтобы продать вам лотерейные билеты. Тем временем люди, которые которые защищаются от преступников, получают максимально возможное наказание. Правительство получает возможность защищаться с помощью телохранителей. У политиков есть куча телохранителей, за которых вы платите. Конгресс так боится людей, которыми они управляют, что на этой неделе они построили стену вокруг Капитолия. Но вы не можете дать отпор. И мы начали видеть, как это ускоряется в 2020 году во время беспорядков в БЛМ. Так толпа БЛМ взломала ворота во владение Марка Патриции Маклоски в Сент-Луисе. Они ужинали. Внезапно появляется толпа. И поэтому в ответ они сделали то, что вы сделали либо если бы не спали, выхватили свое огнестрельное оружие. Вы ни в кого не стреляете, отойдите. Это огнестрельное оружие принадлежало им на законных основаниях. Оно находилось на их территории, как и толпа. Вот как это выглядело. Помните это? Они были расистами. Не так ли? Группа детей ортодонтов с высокими правами появилась на их территории, чтобы угрожать им, и они сказали «отвалите». Значит, они расисты в Вашингтон-Пост. И тогда, конечно, прокурор, поддерживаемый Соросом по имени Ким Гарднер, Предъявил им обвинение, обвинил Маклоски в преступлении, а не Маклоски в том, что он осмелился защищаться. У них было изъято оружие. Смысл всего этого, конечно, не в том, чтобы сделать кого-то более безопасным, как раз наоборот. И Сент-Луис не стал безопаснее, а стал намного опаснее. При Ким Гарднер в городе наблюдался самый высокий уровень убийств за последнее десятилетие. Так что дело не в общественной безопасности. Смысл в том, чтобы обезоружить вас, чтобы вы не могли защититься от их планов в отношении вас. Теперь, к счастью, губернатор штата Марк Маклоски и его жена, слава богу, простили эти возмутительные обвинения. Марк Маклоски все еще здесь. Он сейчас присоединяется к нам. Большое вам спасибо спасибо, что пришли. Ваша история была настолько важной, потому что она казалась началом тенденции, когда политические обвинители посылают сигнал о том, что вам не позволено защищать себя. Какой бы безумной, хаотичной и опасной ни стала страна. Не беритесь за оружие, чтобы защитить свою собственность, свою семью, свою собственную жизнь. И я думаю, будет справедливо сказать, что это было началом тенденции, не так ли? Так оно и было. И вы знаете, это не случайно и не результат непреднамеренности или некомпетентности. В чем наше право защищаться? Это данное Богом право. Это основное право человека. Ну, власть имущие, которые хотят уничтожить наше правительство, хотят уничтожить наши свободы и хотят уничтожить нашу культуру. Они не могут мириться с концепцией существования силы, больше, чем правительство. Они должны лишить вас данных Богом прав, всех ваших прав, и давайте оставим вас ни с чем, кроме предоставленных правительством привилегий, которые могут быть отменены в любой момент. Это точно. Что происходит? Мы поняли. У нас есть вице-президент Соединенных Штатов, который поощрял беспорядки, так что беспорядки, это правильно, они должны продолжаться. Мы выпустили людей под залог из тюрьмы, чтобы они могли бунтовать на следующий день. У нас есть правительство, которое поощряет преступность, а затем отбивает охоту у правоохранительных органов, лишая финансирование полицию и этих прокуроров Джорджа Сороса, как у меня здесь, в Сент-Луисе. И что тогда делают? люди. Если там процветает преступность, а полиция не будет обеспечивать соблюдение закона, а прокуроры не будут преследовать преступников, люди должны защищаться. И что тогда? То же самое правительство криминализирует самооборону и бросает вас в тюрьму. Так вот, защищаться обошлось недешево. А затем, чтобы добавить оскорбление к травме, наша коллегия адвокатов потребовала, чтобы мы каждый раз оказывали бесплатные юридические услуги по 100 часов. Так что это 200 часов нашего времени. Это около 150 долларов, штраф прямо здесь. Но мы справимся с этим. Но подумайте о том бедном Джорджи Олене Келли в Техасе. 17-летний мужчина с залогом в миллион долларов за то, что он не сделал ничего, кроме как защищался. Вся цель всего этого состоит в том, чтобы лишить нас прав, лишить наших богом данных свобод и дать абсолютный контроль над правительством. Криминализировать самооборону и прославить правительство. Да, поэтому они поднимают волну преступности, а затем требуют, чтобы вы сдали оружие. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Марк, рад вас видеть. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Такер. Итак, в этом странном перевернутом мире, в котором мы живем, преступники на самом деле являются жертвами. Кто такие преступники? Очевидно, искренние христиане. Они настоящие проблемы. Искренние христиане из среднего класса, мальчик, они опасны. И ФБР в это трудно поверить. Несомненно, непорядочные агенты ФБР, но ФБР как организация присоединилась к охоте на христиан, и у нас есть доказательства этого. ФБР пытается сфабриковать преступления против искренних католиков. Местное отделение ФБР в Ричмонде недавно опубликовало внутренний документ, в котором обещается наказать, цитирую, радикальных католиков-традиционалистов и их идеологию. Теперь, чтобы внести полную ясность, Билль о правах запрещает правительству вмешиваться в сектантские или религиозные вопросы. Они не вправе решать, хороша ваша религия или плоха. Они должны быть агностиками в этом вопросе. Но ФБР решила, что если вы слишком искренне относитесь к католицизму, вы преступник. В документе несколько раз цитируется очевидная ложь фашистского и нечестного Южного юридического центра по борьбе с бедностью. Сейчас у нас есть эта памятка только потому, что недавно отстраненный от должности агент ФБР по имени Кайл Серафин, довел ее до сведения общественности, и мы благодарны ему за это. Кайл, большое вам спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Трудно поверить, что это вообще реально. Это одно из таких. Какова была ваша реакция, когда вы это увидели? Моя реакция предсказалась. Я католик номер один. И я думаю, что это ужасно. Это одна из тех вещей, когда правительство дошло до того, что вы заговорили о наших правах по второй поправке. И они защищают наши права по первой поправке исповедовать нашу религию. Особенно так, как мы хотим. Я дружу с людьми, которые любят латинскую мессу. Я вырос в традиционной школе, где фактически изучал латынь в пятом и шестом классах и на протяжении всей средней школы. И это кажется неразумным. Но на данный момент ФБР находится в таком состоянии, что они так отчаянно пытаются найти сторонников превосходства белой расы. Что собираются обратиться к католической церкви? Но я думаю, что если мы будем реалистами, то они делают то, что они делают. Это то, что они нашли ворота в то, что они считают маргинальным католицизмом. Чтобы перейти к христианам в целом и объявить их настоящими преступниками в этой стране или потенциальными террористами. И это то, что, я думаю, мы видим. Потому что весь этот документ в основном написан с точки зрения кого-то, кто считает, что существуют значительные права на аборты, которые необходимо защищать. А также повестка дня ЛКПТК, которая должна быть заткнута американскому народу за глотку. И это противоречит католицизму. Так что это довольно просто. Это открытая дверь для христиан в этой стране. А это почти вся страна. Да, а также ортодоксальный иудаизм, ислам и мармонизм. Они такие. Не так ли? И разве никто в ФБР не сказал, подождите минутку, это не наша работа, решать, какая религия лучше и криминализировать религиозные убеждения людей. Кто-нибудь в вашем мире в бюро говорил это? Очевидно, тот осведомитель, который принес это мне. Таким образом, я нахожусь в контакте с рядом людей, которые работают в ФБР и имеют те же ценности, что, вероятно, у нас с вами. И вот они принесли это мне. Один из них принес это мне и сказал. Это проблема, и этот человек не католик. Но он или она высказали очень простое утверждение, которое заключается в том, что если они собираются преследовать радикальных традиционных католиков, то на очереди радикальные традиционные баптисты, радикальные традиционные евангелисты и все остальные, кто придерживается по сути того, что является радикальным, то есть просто христианской веры. И это так. По-видимому, опасно в этой стране. Я тоже не католик. Я бы защищал саентолога или кого-нибудь еще. Как будто вы не можете этого сделать. Поэтому я ценю то, что вы донесли это до общественности. Кайл, спасибо вам. Спасибо, Докер! Итак, вот совершенно странная история, и мы не делаем никаких заявлений по этому поводу, кроме как отмечаем ее. Два политика-республиканца в одном штате были убиты в течение недели. Что это такое? К тому же Джон Феттерман является сенатором всего несколько недель. Некоторые подумали, что может быть он не годился для этой работы, его просто срочно отвезли в больницу. Грустно, но вам также интересно, что происходит. Это следующий шаг. Два дня назад один из самых известных репортеров в американской истории, зарегистрированный демократ, лауреат Пулицеровской премии. Написал статью, доказывающую, мы считаем доказывающую, что администрация Байдена взорвала трубопроводы Северный поток-2, крупнейшие энергетические трубопроводы в Европе, тем самым разрушив европейскую экономику и солгала о это. Он точно показал, как это произошло. Наверное, самая громкая история года. Что может быть важнее этого? Мы проверили сегодня и никто не освещал ее. CNN посвятили ей ровно ноль слов. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон пост проигнорировали ее. Правда? Почему? Мы не собираемся это игнорировать. Дополнительные новости позже. Итак, вы много слышали о нападках на демократию, но вы мало что слышали о двух чиновниках-республиканцах из Нью-Джерси, которые были убиты всего за одну неделю. У Трейса Галлахера из Fox есть для нас эта история. Трейс? Эй, Такер, интересно, что полиция Нью-Джерси, похоже, располагает очень скудной информацией о самих перестрелках. И все же они все равно пришли к ряду выводов. Итак, вот что мы знаем. В среду на прошлой неделе 30-летний Юнис, член Совета в Сейрвилле, штат Нью-Джерси, была найдена вскоре после 7 вечера застреленной в своей машине. В среду на этой неделе, в 50 милях отсюда, вскоре после 7 утра 51-летний Рассел Хеллер, член Совета Милфорда, штат Нью-Джерси, был найден застреленным в своей машине на парковке Сейджи компании, компанией, в которой он работал 11 лет. Вскоре после того, как Хеллер был найден мертвым, 58-летний Гэри Кертис, также сотрудник с AG, был найден мертвым в своей машине от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Считается, что Кертис убил Рассела Хеллера. Пока у полиции нет мотива ни в одном из убийств. У них нет подозреваемого ни в одном из убийств, и они считают, что целью были оба убийства. И все же они уверены, что ни один из этих членов республиканского совета не был целью, потому что они были членами совета или потому что они были республиканцами. Неясно, как именно полиция исключила их, каковы доказательства. Мы знаем, что Юнис была набожной христианкой, и, как сообщается, есть видео, на котором она разговаривает со своим стрелком за несколько мгновений до того, как ее убили, хотя у нас нет контекста. Но следует отметить, что необычно не иметь никаких мотивов и в то же время исключать потенциальные мотивы. Такер? Очаровательно. Трейс Галлахер каждую ночь в полночь по Восточному каналу Fox. Спасибо вам. Можете не сомневаться. Как вы сказали, мы понятия не имеем, что все это значит, но это немного странно, не так ли? Это так. Как и тот факт, что сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании вчера был срочно доставлен в больницу. У нас тоже нет подробностей по этому поводу. По-видимому, у него началось головокружение. МРТ и другие тесты исключают новый инсульт. Они говорят, что Феттерман все еще находится под наблюдением на предмет признаков припадка. Так что многие люди лгали. Многие люди, как и все американские СМИ, лгали об очевидных проблемах со здоровьем Джона Феттермана, чтобы добиться его избрания в Сенат. Мы здесь, конечно, мы желаем ему всего наилучшего. Ни в коем случае не желайте ему зла. Но это может быть плодом лжи. Доктор Марк Сигел не лгал по этому поводу. Еще в ноябре он указал, что вероятность того, что у Феттермана могут возникнуть серьезные осложнения на посту, очень высока. Сам Феттерман сказал, что его инсульт произошел из-за тромбов сердца. Это очень важно. Вероятность того, что у кого-то вроде Федермана с сердцем в его состоянии, перенес перенесшего инсульт, более 60%, либо будет рецидив, либо он не переживет этот срок. Доктор Марк Сигел присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы сообщить последние новости по этой истории. Доктор, большое спасибо, что пришли. Я должен сказать с прискорбием, потому что я просто хочу еще раз сказать, что мне жаль сенатора Федермана. Я надеюсь, что ему станет лучше, но вы сказали, что это было предсказуемо. Абсолютно верно, Такер. И хотя он вдохновляет людей с ограниченными возможностями, мы также задаемся вопросом, справится ли он с этой работой. И особенно сейчас, когда вы показали мой предыдущий клип, в котором я обеспокоен повторным инсультом, возникновением инвалидности, даже тем, что он не проживет и пяти лет. Сейчас он попадает в больницу, как сообщается, с головокружением. Но я должен вам сказать, что у этой страны ужасная история по обе стороны прохода, когда она не говорит нам точно, что происходит со здоровьем наших лидеров. Я хочу сказать вам с медицинской точки зрения, головокружение не является признаком инсульта. Я понимаю, что они наблюдают за ним, что они наблюдают за ним, что они исключили новый инсульт и мы абсолютно желаем ему всего наилучшего. Но они наблюдают за ним на предмет припадков в течение нескольких дней, и я хочу привести вам статистику. Исследование, которое показывает вероятность припадка от 5 до 7% судороги в течение 30 месяцев после инсульта. И он в том окне. Значит ли это, что я думаю, что у него припадок? Я надеюсь, что это не так, но это на что-то указывает. У него больное сердце, у него нерегулярное сердцебиение, у него был тяжелый инсульт, у него образовался тромб. У него есть дефибриллятор и кардиостимулятор, и он испытывает огромный стресс. И любой сенатор США испытывает огромный стресс. Но жители Пенсильвании, Такер, имеют право не просто болеть за его здоровье, но и иметь кого-то, кто способен служить им в Сенате Соединенных Штатов, Такер. И попросите кого-нибудь сказать правду, как вы указывали с самого начала. Просто скажите нам правду, и избиратели смогут оценить. Нам нужно знать правду. Аминь. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы, конечно, очень посмеялись над Доном Лимоном CNN в этом шоу, но сегодня вечером у нас печальный репортаж. У Дона Лимона, похоже, случился какой-то эмоциональный срыв на телевидении, и это продолжается. Мы сядем за стол. Спасибо. Мы признаем, что провели много счастливых лет высмеивая мистера Дон Лемон из CNN, и иногда мы признаем, что были немного жестоки. Но поскольку мы издевались над ним, и мы это делали, честно говоря, в нас было скрытое чувство настоящей привязанности. Мы в некотором роде восхищались Доном Леманом. Как может человек, столь явно ограниченный, обладать такой безграничной самооценкой? Разве он не знает, что он идиот? Нет, он понятия не имеет. Это тот парень, который однажды предположил, что коммерческий авиалайнер был съеден черной дырой. И когда люди смеялись над ним, он казался совершенно равнодушным к их смеху. В мире интеллектуального притворства Дон Ламонт не стыдится того, что он тупой, или если уж на то пошло, не стыдится чего-либо еще. Когда в прошлом году его уволили с выступления в прайм-тайм за низкие рейтинги и перевели на утреннее шоу, он сказал зрителям, что это повышение, и похоже, он имел это в виду. Так что, чтобы вы еще не говорили о мистере Доне Лимоне, он невозмутим, по крайней мере, так мы предполагали. Оказывается, на самом деле есть одна вещь, которая беспокоит Дона Лимона, и это то, что он не самый красивый человек на съемочной площадке. Это сводит его с ума. Так что, возможно, это своего рода пытка, своего рода наказание. Новый президент CNN Крис Лихт поставил Дона Лимона в пару с гораздо более молодыми, гораздо более привлекательными соведущими Кейтлин Коллинз и Поппи Харлоу. И обычно стальной Дон Лемон начал таять на наших глазах. На днях, например, после того, как Кейтлин Коллинз взяла интервью члена Конгресса республиканца, Дон Лемон начал нападать на республиканцев. Что на самом деле не было нападением на республиканцев? а не столь завуалированной атакой на его соведущую Кейтлин Коллинз. Вы не можете этого сделать. Продюсеров диспетчерской включили музыку погромче, чтобы заставить его замолчать. Сейчас начнется реклама. Но он шикнул на них, чтобы они продолжали нападать на нее. Посмотрите на это. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Спасибо, что пригласили меня. Все в порядке. Спасибо вам. Так и будет. Сейчас такое время, когда факты в некотором роде гибки. И это так. Почему мы взяли Кайлу Коллинс на холм? Проверяя в режиме реального времени. Это было отличное интервью. Цитируя заслуживающие доверия источники, например, цитирую Нью-Йорк Пост, это заслуживающий доверия источник и утверждая, что факты таковы. Это просто. Я не могу поверить, что мы здесь. Кейтлин, это было отличное интервью. Все в порядке. Двигаемся дальше. В любом случае, теперь двигаемся дальше, потому что это так. Послушайте, это большая проблема, когда речь заходит об американце. Подождите, пожалуйста, с музыкой. Это большая проблема, когда речь заходит об американском народе. Американскому народу придется страдать от всего этого, от отрицателей выборов до людей, которые не верят фактам. У нас нет общей реальности, и сейчас она занимает центральное место на втором этапе, таких людей, как Марджори Тейлор Грин. Это день благодарения в доме пассивно-агрессивной семьи алкоголиков. Американский народ. Вопиет против закона. Американский народ. Конечно, дело не в американском народе. Дело определенно не в цитатах-фактах. Факты? Нет. Речь идет о том, как Дон Лемон относится к себе. Президенту CNN Крису Лику действительно следовало бы посидеть с этим парнем за несколькими белыми когтями манго и просто дать ему понять, что то, что кто-то другой красивый, еще не значит, что вы уродливы. Все в порядке, Дон, вы прекрасны внутри или что-то в этом роде. Это сработает? Мы не знаем, но они должны что-то попробовать. Дон Лемон находится на грани срыва. Так называемый Человек-паук, выступающий за жизнь, Мейсон Дишам только что завершил свое самое смелое восхождение на сегодняшний день. Мы загипнотизированы ими, и они по праву опасны. Во вторник утром он свободно взобрался. Другими словами, без веревок, на самое высокое здание в Аризоне, 40-этажную башню Chase Tower в центре Феникса. Это восхождение привлекло гораздо больше внимания средств массовой информации, чем многие другие его преступления. Он был арестован после того, как забрался на вершину, как это часто бывает. Но сейчас он вышел из тюрьмы и присоединяется к нам, чтобы объяснить, почему он в очередной раз рисковал своей жизнью. Мейсон сторонник жизни Человека-паука. Рад вас видеть, Мейсон Спасибо, что пришли сегодня вечером. Поздравляю вас с тем, что вы пережили еще одного. Это невероятно. Расскажите нам, почему вы это сделали. Да, спасибо, что пригласили меня такер я лазаю по этим зданиям потому что хочу показать людям как иметь веру а не страх аборт это убийство и это правда и все же так много людей моего возраста боятся говорить правду они боятся обидеть они боятся потерять друзей но мы не можем бояться аборт это все равно что взобраться на небоскреб это вопрос жизни и смерти и у нас нет времени на страх вот почему на этот раз я собираю деньги для женщины по имени Хоуп. Она на 22 неделе беременности и частично инвалид, и я хочу показать ей, что ей не нужно делать аборт и ей не нужно жить в страхе. Вы собрали деньги, сделав это. Да, я собираю деньги каждый раз, особенно приходя на ваше шоу, Такер. Ну, я имею в виду, что это просто такая удивительная история, потому что, знаете, с одной стороны, ваши спортивные способности и ваша храбрость просто замечательны. А тот факт, что вы делаете это в поддержку единственной самой немодной должности в Соединенных Штатах Америки, и вам все равно, еще более удивителен. Я бы сказал, вдохновляюще. Вы разговаривали с Хоуп? Я лично не разговаривал с Хоуп. Она работает с консультантами, но я каждый день молюсь за нее чтобы она могла получить помощь и заботу. И я знаю, что то, что я делаю, рискованно, и я знаю, что то, что я делаю, опасно. Но это то, что нужно сделать. И как я уже сказал, все не все могут взобраться на небоскреб, но каждый может высказаться. И каждый может помочь спасти ребенка за один раз, перейдя в организацию Let в Даторг и помогая Хоу получить поддержку и заботу, в которых она нуждается. Да, я имею в виду сбор денег для женщины, которая беременна и не хочет этого делать, а вы пытаетесь ей помочь, я не могу представить себе ничего более добродетельного, чем это. На вас нападут, но не в моем доме. Мейсон рад вас видеть. Спасибо вам.